добрый день мои дорогие меня зовут юрий пузыревский и сегодня я хочу с вами поговорить о такой эмоции положительной эмоции как воодушевление либо энтузиазм и я хочу больше поговорить не о том что это такое да а о том как мы можем эти, эту эмоцию в себе взращивать культивировать буквально пару дней назад я общался со своей коллегой по телефону она тоже бизнес тренер и я ей в течение 20 минут рассказывал про свой новый тренинг, как я буду его проводить, какие там будут упражнения, какую я туда подобрал музыку, как это будет все оформлено, и так далее, и так далее, и тому подобное. И я рассказывал на самом деле ей на этой волне энтузиазма. И на следующий день моя знакомая мне прислала смс -ку. Ты знаешь, Юра, знаешь, вчера... Перед нашим с тобой разговором э, я себя чувствовал не очень хорошо. Но после того, как мы с тобой пообщались, хотя мы с тобой общались только о твоих э, делах, только о том, э, какой ты придумал новый интересный классный тренинг, я после этого общения стала себя чувствовать намного лучше и сегодня вся порхая прям как на крыльях. И я вспомнил э, такую, такой пример из книги Джо Джирарда, о которой я немножко раньше рассказывал, там он тоже говорит об этом феномене, который он называет, он называет, его «подзарядить батарейки». Он рассказывал в этой книге, что у него в офисе был какой-то сотрудник, какой-то его коллега, к которому он периодически заходил, чтобы зарядиться этим самым энтузиазмом. То есть он заходил к кому-то чтобы получить некую дозу каких-то положительных эмоций позитивных эмоций возвращаясь к нашей теме вообще в принципе к теме нашего канала о том что мы здесь в большей степени разговариваем об инструментах нлп об инструментах коучинга я сейчас хочу из всего того что я сказал ранее вам соорудить некий такой инструмент он действительно работает и ни для кого не секрет, что энтузиазм это состояние, да, мы испытываем какую-то эмоцию позитивную от чего-то, от достижения чего-то, да, и потом э -э, какое-то время мы себя чувствуем вот так вот на волне. И ни для кого не секрет, что это состояние, оно имеет свойство заканчиваться, но так как мы продвинутые нелперы, мы должны уметь его в себе взращивать и так как как говорит об этом Джо Джирард подзаряжать батарейки. Самый простой способ, как я это делаю, и как делают эти многие другие люди, это найти в своем окружении тех людей пообщавшись с которыми у вас ну, в 99 процентах случаев поднимается настроение. В моем окружении таких людей достаточно много, и я над этим сознательно работал. То есть я сознательно уходил от тех людей, которые негативны. Если вспомнить про наши зеркальные нейроны, сейчас очень модно про них разговаривать, то мы осознанно или неосознанно мы друг друга копируем, мы друг друга моделируем, в том числе и мы моделируем эмоции. В том числе моделируем состояние. Так вот, когда вы понимаете, что у вас энтузиазма недостаточно, не хватает, я давно уже перестал верить в железных людей, которые постоянно улыбаются, постоянно довольны, постоянно счастливы. Это все далеко неправда. Да, можно это состояние в себе взращивать. Так нужно что сделать? Нужно найти в своем окружении тех людей, Пообщавшись с которыми вы чувствуете воодушевление. Как я рассказывал в начале, по, пообщавшись со мной, испытала воодушевление моя знакомая. Но я вам более того могу сказать, что перед тем как я и позвонил, я сам пообщался с одним очень успешным и жизнерадостным человеком. И... Это вот энтузиазм, он очень заразный, да, в хорошем смысле слова. Точно так же и негатив, негатив, он тоже заразный. Когда люди ходят угрюмые, грустные, мы от них тоже заражаемся этими эмоциями. Поэтому имейте в виду, у меня есть несколько способов. Во-первых, это те люди, с которыми я могу непосредственно пообщаться вживую. Мои друзья, знакомые, от них можно заражаться энтузиазмом и это совершенно нормально. И у меня есть, ну, условно говоря, кумиры. Это те люди, которых я люблю посмотреть. Те люди, которых, ну, которые мне нравятся. Те люди, на которых я хочу быть похожим. Я тоже, если ну, мне необходимо, я включаю видео это, с этим человеком. И таким образом тоже заряжаюсь позитивной энергией. И это очень здорово. Почему важно культивировать себе энтузиазм. Вообще NLP это про результаты и про то, как ну, делать свой мир таким, чтобы в нем было жить комфортно и кайфово. И ну, согласитесь, если взять пример простого экскурсовода, есть экскурсоводы, которые просто выполняют свою работу ну их интересно слушать скорее всего нет да они рассказывают вы пытаетесь в экскурсов... у него как клещами вытянуть какую-то информацию о том что вам интересно но это вас не заводит а есть экскурсоводы которые на самом деле просто ох как увлечены увлечены и увлечены своим делом и таких экскурсоводов их очень приятно слушать и они как магниты они как магниты и к ним прям вовлекаешься то же самое с продавцами с консультантами вот допустим мы с супругой выбирали кровать себе домой да и ходили по разным магазинам есть продавцы которые просто выполняют свою работу да они тебе рассказывают то что они заучили и то что они должны тебе рассказывать да? Ну, то есть, ходят на работу и работают работу. А есть другие консультанты. Есть другие консультанты, которые знают про кровати все, да. Они знают про материалы, из которых изготавливают, какие лучше, какие хуже. Они могут рассказать тысячу историй про знакомых. Они знают, на каких кроватях спят их родители, их дети, их друзья и так далее, и так далее. Ну, то есть, смотрите, коллеги. Есть разница, когда человек прямо вот светится энтузиазмом, светится вот этими вот положительными эмоциями, и они на самом деле заряжают. Что я хотел вам донести в этом видео? Просто находите тех людей, которые, которые светятся, которые заряжают, и просто общайтесь с ними. Вам это очень сильно будет поднимать ваше, ваше настроение и вашу энергетику. На этом у меня сегодня все. Большое спасибо за просмотр. Делитесь этими видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И мне было бы очень полезно знать, что вы думаете по поводу того, о чем я сегодня рассказал в этом видео. До скорых встреч. Пока-пока.